Возможно, вы ищете соблазнительный и классный подход. Или, может быть, вы просто хотите понравиться своей пассии. Что же первое впечатление может иметь большое значение? Согласно исследованию, опубликованному в журнал социальной психологии и Науки о личности, первое впечатление от фотографии кого-то может повлиять на мнение другого человека о нем даже после того, как они встретились. Итак, как вы можете сделать так, чтобы ваше первое впечатление оставило неизгладимый след? Бояться нечего. В кратчайшие сроки вы научитесь психологическим приемам и соблазнительным чертам характера, которые произведут на вас не только хорошее, но и отличное первое впечатление. 1. Эмоциональная отзывчивость Как показали исследования, одной из самых привлекательных черт, которые можно выявить при первом впечатлении, является эмоциональная отзывчивость. Это то, как вы реагируете на негативные эмоции, которые могут отличать вас от других. Многие партнеры хотят видеть, что вы проявляете заботу об их благополучии. Хорошо ли вы реагируете в эмоционально напряженные моменты? Если вы поддерживаете хороший зрительный контакт, даете хорошие советы и утешаете своего партнера ради его благополучия, он может просто посчитать эту черту чрезвычайно привлекательной. В исследовании 2012 года, проведенном исследователями Бёрнбоум и Рейс, испытуемые обсуждали негативный опыт с незнакомым участником противоположного пола. Затем они оценили отзывчивость партнера и их сексуальное влечение к ним. Исследователи обнаружили, что отзывчивые партнеры считались более сексуально желанными. Это было особенно верно для испытуемых, которые, по их словам, чувствовали себя более комфортно в сексуальной близости. 2. Станьте более новыми и загадочными. Вы загадочны? Многие люди любят исследовать и развлекаться тайной. Как вы думаете, почему мы так пристрастились к детективным драмам и ищем новые захватывающие развлечения в интернете? Мы всегда ищем следующую лучшую вещь, чтобы привлечь наше внимание. Когда кто-то обладает чертой новизны, многие могут быть привлечены к ним. Насколько вы интересны и новые? Оживите свою жизнь новыми направлениями, увлечениями и впечатлениями, а затем покажите своему партнеру множество своих сторон, оставив при этом намек на тайну. Что может быть дальше? 3. Наденьте красное. Если вы хотите выглядеть соблазнительно и произвести хорошее впечатление, наденьте красное. В эксперименте, проведенном исследователями Даниэла Ниеста Кайзер, Эндрюдж, Элиетт и Роджер Филтман, опубликованные в Европейском журнале социальной психологии, исследователи обнаружили, что мужчин с большей вероятностью привлекает красный цвет на женщинах. В ходе эксперимента мужчинам было поручено задавать женщинам вопросы. Некоторые женщины были одеты в красные, а другие – в зеленые. Мужчины предпочли задать женщинам в красном более любовные вопросы. А во втором эксперименте мужчины предпочли сидеть ближе к женщинам в красном, а не к женщинам в синем. Как говорится в исследовательском документе, исследования впервые показывают, что цвет влияет на поведение мужчин по отношению к женщинам в романтической сфере. Цвет, в частности красный, по-видимому, служит базовым нелексическим признаком, который может аналогичным образом влиять на важное поведение, связанное с размножением у разных видов. 4. Представьте, что вы ему уже нравитесь. Мы склонны представлять себе наихудший сценарий, когда встречаем кого-то нового и интересного. Вместо этого переверните его. Если вы представите, что вы уже нравитесь своему кавалеру, вы расслабитесь, обретете уверенность и будете излучать позитивные эмоции. Вы должны излучать хорошую энергию. Так что, если вы уже встревожены и обеспокоены, размышляя о том, что может пойти не так, тогда у вас есть шанс выпустить негативную энергию. Вместо этого относитесь к ним как к знакомому человеку, которому вы нравитесь, до тех пор, пока вы сохраняете респектабельность. 5. Активно слушайте и поддерживайте хороший зрительный контакт. Одно из самых важных качеств партнера – это умение активно слушать. Это может быть очень привлекательной чертой характера. Исследователи из Гарварда обнаружили, что если вы потратите время на то, чтобы рассказать о себе, это может принести много пользы. В одном из пяти исследований испытуемые сидели в аппарате ФМРТ и отвечали на вопросы либо о своем собственном мнении по тому или иному вопросу, либо о мнении другого человека. Области мозга, связанные с вознаграждением и мотивацией, были наиболее активны, когда они говорили о своих собственных мыслях по какому-либо предмету, в отличие от других. Эта потребность говорить о себе так сильна, что в другом исследовании, проведенном гарвардскими исследователями, некоторые испытуемые даже отказались от денег, чтобы больше говорить о себе. 6. Используйте цветочный аромат. Одна из самых важных составляющих первого впечатления – запах. Так что, если от тебя пахнет, как от засаленной наволочки, скорее всего второго свидания у тебя не будет. Лучше всего выглядеть на все сто и выглядеть остро. А при выборе аромата исследования показали, что цветочные запахи способствуют социальному взаимодействию и поведению, позволяющему приблизиться к кому-то в социальном плане. Исследование, проведенное в Университете Радгерса, показало, что испытуемые используют в три раза больше слов, связанных со счастьем. Писать о жизненных событиях, когда в воздухе витал цветочный аромат, в отличие от тех случаев, когда аромата не было. Семь часто используйте их имя. Людям нравится, как звучат их собственные имена, и они могут этого не осознавать. Мы произносим чье-то имя, чтобы привлечь его внимание. Вы также можете сделать это в середине разговора, чтобы вернуть их взгляд к вам. Мы даже можем точно определить свое имя, произнесенное в переполненной комнате. Эта форма избирательного внимания связана с эффектом коктейльной вечеринки. Например, на вечеринке мы можем сосредоточиться на конкретном разговоре по нашему выбору. Что еще более важно, если рядом произносят наше имя, даже когда мы сосредоточены на другом разговоре, мы сразу оживляемся и понимаем, что кто-то говорит о нас. Поэтому видите их имя во время первого впечатления, то есть, если вы его знаете. 8. Слушайте и повторяйте их фразы. «Людям нравятся такие люди, как они» «Боже, это что-то вроде скороговорки» Наука предполагает, что ваши шансы понравиться кому-то увеличатся, если вы будете использовать те же слова, что и они, и если вы уловите их уникальные фразы, повторите их в конце вашего разговора или следующей встречи. Это намекает на то, что вы активно слушаете и хотите узнать о них побольше. 9. Начните с уверенного присутствия и хорошей осанки. Уверенность – это ключ к успеху, и мы все можем работать над повышением нашей уверенности с помощью позитивных мыслей и любви к себе. Важно уважать, ценить и заботиться о себе, чтобы повысить свою уверенность в себе. Как только вы это сделаете, вам нужно это показать. Практикуйтесь в поддержании хорошей осанки и уверенного присутствия. Известно, что поддержание хорошего зрительного контакта помогает произвести первое впечатление. Подумайте о том, почему вы кого-то желаете. Может быть, вы ничего о них не знаете, но они просто излучают привлекательную атмосферу. Потому что, если отвлечься, привлекательное присутствие – это все. Подумайте о том, как вы представляете себя, свое поведение, свою позу и определите, отражает ли это то, кто вы есть. Если это произойдет, оставайтесь верны себе, и человек вашей мечты полюбит вас таким, какой вы есть, независимо от того, хорошая у вас осанка или нет. 10. Сосредоточьтесь на общей страсти. Это ваша первая встреча, у вас в голове пусто, вы не можете придумать, о чем бы поговорить. Если вы сомневаетесь, выясните, чем вы оба увлечены в жизни. Это естественным образом продвинет разговор вперед. Мы не можем удержаться от широкой улыбки, когда говорим о наших увлечениях. Поэтому, если кажется, что разговор слишком быстро иссякает, спросите их, что им нравится, откройте для себя их увлечение и быстро обсудите это. Это может просто оставить неизгладимое впечатление, и если вы воспользуетесь всеми этими советами, это может быть просто соблазнительное впечатление. Итак, какие черты или советы вы будете использовать в первую очередь? И если да, Поделитесь с нами в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится». И поделитесь этим видео с кем-нибудь, кому оно могло бы пригодиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, суперспасибо, что посмотрели.